Здарова, мужики, сейчас э, мы пойдем, попробуем познакомиться с девчонками, начиная разговор на тарабарском языке, типа вахмалей, малей, суалей, хуалейла, и в общем сейчас вы это увидите. Погнали! Uh, Thank you. Uh, not at all. I don't understand you. New Year. At home. No. Ой, ой, ой, I don't understand you. and You don't understand me. What language? Uh. You don't understand Russian. And I. So so. Uh, and I can speak. Uh. What language? Malay. Uh. From what country? Limale. <laughs> Know, Просто, я не знаю. Лимали. Ну, лимали. Лимали. Лимали. Ла-ла. Лу-лмали. Просто на самом деле, как бы, я угораю чуть-чуть, да, вот. Да, я поняла, кстати. Ну, ты поняла, потому что... Я спалился, знаешь, чем? Я спалился словом «ну». Нет, я такой, нет, я, а к не, чем? я не поняла, Покажу а почему у я... тебя на русском Да, наружу, да, наружу да, да, я тоже об этом Повторюсь, подумал. Повторюсь на а у Ли Панеля, у Слышно, не Слушай, пуль. ну было прикольно, естественно. Ну ты держалась, молодцом, молодец. Да. Меня Саш зовут, на самом деле, Саша. Ну я помню, я помню, я запомнил, я же понимал, что ты имел в виду. Ты знаешь знальщика, да? Я знаю, где это. Я знаю, у меня, кстати, друг из знальщика. Да? Да. Как его зовут? Марат. Но он не татарин, он кабардинец на половину а, половину балкарка наверное украинка украинка слышно украинка это хорошо я люблю украину да. ты завтра что делаешь я днем домой где домой. уже уезжаешь а сюда вернешься нет да. а сейчас что делаешь сегодня я сейчас хожу по магазинам еще ну а потом я сейчас просто тоже занят немножко вот сейчас именно что ты делаешь вот через как подарки закончишь я не знаю наверное на луганку поеду короче смотри давай я сейчас освобожусь позвонить тебе, может что-нибудь придумаем я сейчас друга жду вот и с ним будут тоже подходить Давай, короче, самый, напиши свой номер, я тебе перезвоню. Ты И чем? что напишу? Ну, не знаю, может погуляем еще что-нибудь, просто прикольно. Ты понравилось. Ну, ты это поняла, ты это поняла. Я же тебе показал, что тебе клево. Ты такая, спасибо, я такой прям. Да, молодец. Я молодец, да. Давай, короче, напиши, я тебе что наберу, давай. Это Нальчик, да? Ой, тихо. Давай, может, я с твоего себя, нет? О, все получается. Просто я давно не набиралась. А ты знаешь какие-нибудь иностранные языки? Ну, это английский, немного немецкий, кабардинский. Кабар... А скажи, что я на кабардинском? Что-то хочу слышать от меня. Что я симпатичный. Почему-то в голове сейчас you are beautiful, но ладно. Что, звонит, нет? Звони уже, нет? Сейчас угу. я тебе кину, гудок. А у меня один процент остался, у меня телефон заключается. Да? Ну давайте гудок кину, еще там подзарядишь, может что. Мама ли получится. А ты с подругой здесь, нет, будешь? А? Нет, я одна. Одна? Как ты так вообще одна? Одной же скучно. Я вообще один не могу отвечать. У меня осталось пять минут, я как бы чуть-чуть один и все. Я... Поэтому и да? Да, да. Нет, я не знаю, я как-то всегда одна хожу. Не, это плохо. Ладно, давай я освобожусь, я тебя, короче, наберу, давай. Клевый, клевый. Спасибо. Пока-пока. Мале, мале, холоде Арина. Хуля, Арина. Во и марей у вас э? Сих во лей хвала, ху во лей. Сих во лихели ху во лейли. Сих во лей ху лей. Сихмалей, вахмалей. Вахмалей, вас вас Вас. Вас Не Вас у вас Вас Смотри, я вот сейчас а, как бы себе а, позвонил. Вот давай так давай думала, О, да я, думала. Да ладно, я угораю, угораю. На самом деле я здесь друга жду, а мне денег а, должен отдать. Телефон да не, я на самом деле, если честно, я думаю, не получится. Я думаю, блин, я думаю, это вообще как-то угарно. А ты еще такая? еще такая, ты еще время что ли сказать? Я такой думаю, блин, я еще тебе сказал, нет, ты не спалила? Ты спалил, что я понял? Ты спалил, что я понял, короче. Я такой думаю, блин, вообще. что-то я короче? В общем, плохо вошел в роль. Вчера просто с другом э, на кухне сидели, он актер, ага. вот, а я думал, Деду Морозом там подрабатывает на Новый год. Вот, он говорит, ты вживаешься в роли? Я такой, думаю, блин, наверное, да. И вот сейчас пытался, видишь, не получилось полностью. Все-таки, видишь, я распознавал русский, блин, не получилось, короче. Меня Саша, на самом деле, зовут. Сашуля. Ты вообще что здесь делаешь? Подарки на Новый год. А, -а, -а. я никому ничего не буду дарить. Пошли к себе. Ну, ну, то поняла, куда? Да. Вот. Ты долго еще будешь, нет? Я просто друга жду. Да, вот. Отлично, не в курсе. ты не, не, в курсе? не в курсе? Смотри, давай это самое, я тебе через где-то полчасика, может, часик звоню. Ну, да. Может, погуляем там, что-нибудь еще. Да, я да ладно, тебе что-то, слушай, отдохнем. Мы же, я же не буду тебе говорить там, заполнять документ, еще что-нибудь. Хотя сегодня да. мне это приходилось сделать. Да, да я страховку купил. Да. Спустя месяц, как я ее просрочил. Да. Вот. Арина, да? да? Как меня зовут? Кулево, правильно, Саша, Сашулей. Вот. Запиши этот номер, то от ума ли там неизвестные будут звонить, наверное, не берешь там. Давай, через часик где-то я тебе попробую найти. Хорошо? Кстати, ты коленчик вообще куришь, нет? Да? Короче, через часик я тебе наберу, договорились? Давай, пока ты клевый, клевый. Давай. Вахмалей, уар, Мал херим, поле как мы наливаем. Видишь, а поле, ура, восемьовая. Ван, стой, я на самом деле шучу, да, подожди, на самом деле, да, я вот сейчас, видишь, здесь с другом встречался, no, вот, он мне тоже был денег отдать, вот, я его, видишь, даже без дачи отдал, вот, просто ты миленькая, вот, ну, как бы, я решил куда идти, пока друга ждал, вот, на самом деле, угарно, да, ситуация получилась, я думаю, он говорит мне, что опаздывает, ну, видишь, он уже пришел, просто реально, миленькая тебя как зовут? У no. меня Саша зовут. Ты из Москвы, нет? Просто тут как бы, ну, в основном я вот сейчас смотрю, люди какие-то с чемоданами, еще что-то, откуда-то. Тут, наверное, покупки совершаешь, да? Ну да, я уже домой собралась Вот. Слушай, я тут на самом деле еще одного друга жду. Что? У меня просто все. Блин, я, короче, хочу с тобой еще увидеть. Серьезно. Может, даже сегодня, кстати. Ты, кстати, где живешь? Далеко отсюда? Да. А что, где живешь? В бедре. А, в бедре. Ну я знаю, где это. Я знаю, я там бывал, я из испунцова. Вот. Знаешь, где это? Ну вот я в принципе, видишь, в центре тоже бываю. Можно где-нибудь там в центре пересечь. Ты такая свободна будешь. Ну, не знаю. Смотри, я вот до 4 часа буду в Москвой. 5 числа, 6 -го у меня начнутся футбольные турниры. И я буду в Москве. Сто процентов. Вот. Просто блин, правда миленькая такая. Серьезно. Давай, короче, 5-6 я тебе позвоню и мы договоримся. Серьезно, почему нет? Почему нет? Блин, ну. Давай, знаешь как? Я понял тебя. Я тебя понял. Я все понял. Блин, просто ты правда, миленькая. Вот. Давай, знаешь как? А ты давно с ним? Год. Давай я тебе позвоню через полгода. Вот через полгода, вот честно. И спрошу просто как дела. Зачем? Давай попробую. просто как дела спрошу. У меня такое редко бывает. Давай, я запишу. семь. Так. Так. 141. Так. 141. Мика, да? А меня как зовут? Сашу. Сашу. У тебя, кстати, это что такое 967? Бивайн, все отлично. У меня на Бивайн там безлимитка. Можно будет минут 10 даже поговорить. Да. Вот. Ладно, я пойду с другим другом встретиться. Давай, чуть-чуть я обниму. Ты клевый. Спасибо. Все, давай, пока. Вам хали вас хвалиалаха.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 Вот, а, я вас не понимаю, простите. Ладно, стой, да, стой, да, стой, стой, я че? угораю, да, стой, я угораю. Блин. Ну а че, да, стой, стой, стой. Ты тут что делаешь? что ты Хули. ходишь как? Да. Хули, да, ну ты, блин, я испалился, наверное, этим, да? Вот, чуть-чуть. Хулия, да, тебя зовут, да? Вот, а меня зовут Саша, на самом деле. Вот. Привет, да. Ты что здесь делаешь? Я просто здесь с другом должен встретиться. Вот. я подарок купила. Уже купила все? Да. Слушай, а тебе сколько лет? Если не секрет. 20. Просто выглядишь прям лет на 16. 20. У меня бывает такое, знаешь, что я, если девочка понравится, а ей потом 16 лет, я такой, блин. нет, 20 нормально. 20 неплохо. Это не что плохо. За подкат такой. Подкат я не знаю, мне делать нечего, я другу жду. Вот мы с ним должны сейчас встретиться. Вот, слушай, это а сейчас долго здесь еще, нет? Не знаю, может, минут 10. Минут да. 10? Слушай, давай я с другом встречусь и через 10 минут тебя наберу. Не, я говорю, я здесь минут 10. А и ты я... вообще в торговом центре сколько еще будешь? Ну, минут 10 будешь? Минут 10, да, мне надо найти. А потом еще и луги еще найти. За да, 10 минут ты успеешь? Есть. Ну, их нигде нет, поэтому я уже отчаялась. Так. Смотри. Давай так. Те, которые я хочу. Я тебе через 10 минут наберу, и может что-нибудь придумаем. У меня придумалка, мне надо ехать на проспект мира. Вот у меня моя придумалка. Я сегодня мотаюсь. Как, это? как что? Хуля. Как Хуля? Слушай, ну хули. как хули. А как меня зовут, помнишь? Ладно, да. стой, стой, стой, стой, стой. На самом деле мне туда надо. Вот. Короче, давай так сделаем. Через 10 минут получится, не получится? Вот ты вообще, кстати, Колянич, куришь, нет? Да. Ну, я редко курю. Ну, вообще бывает такое. Ну, редко, да. Да, короче, я тебе запишу, позвоню и получится, не получится. Да. Так решим. Вот, ну, было угарно, если честно. Я, я посмеялся. Давай. Ты а... это говоришь, я понимаю, 2 часов. Да я не знаю, я думал, а я не знал, что показать Я думаю, что можно показать, как бы, чтобы ты поняла Но не, Я на самом деле хотел не время спросить, просто на руку тыкал Но не важно Сколько там, а, давай 8, ну? 916 МТС, да? Мегафон 5 Сейчас я буду Короче, давай через 10 минут тебя наберу Сейчас с другом встречусь он меня ждет уже. Окей? Okay? Как есть. такая идея? Саш. А ты, Хулио, а ты хули. хули? Все, давай пока. Блять, пролил чуть-чуть. Случайно. Ч ⁇ такое? Здорово. Как ты? Хорошо ты как? да, да, нормально. Ч тебе не нравится?